Всем привет, друзья, и в этой части мы будем сажать растения. Поехали! Ну что, друзья, начнем мы сажать растения с покровных. Из покровки я взял утрикулярию и химиантус кубу. Сажать мы их будем тоненьким пинцетом. Из набора GBO ProScape. В общем, такой пинцет. Должно быть удобно. Ну и конечно все в сумочке, которая мне досталась в подарок от магазина Scape.ru, Ссылка в описании. Ну что, начнем сажать. Начнем сажать скубы. Химянту кубы я взял от компании Тропика. Для начала прежде чем сажать, Нужно освободить от минеральной ваты. Причем, достать бы, конечно, все. А, вот. После того, как очистили от минеральной ваты, делим на небольшие порции. Перед тем, как начать сажать, нужно пропитать грунт водой. Теперь приступаем непосредственно к посадке. После того, как вы поместили небольшой пучок в грунт, обязательно полейте водой. Так, следующим мы будем сажать у трикулярию. Трикулярия у меня меристимная, то есть выращена на биогеле. Первый раз такую штуку взял. Ну, как советуют. То есть вот она выглядит на самом деле довольно приятно. И внизу у нее биогель. В общем, его надо полностью смыть, после этого разделить на порции и посадить. Разделил я вот на такие порции. Как видим, небольшие кустики. Сажаем так же, как химианту с кубом. Ну вот мы уже и посадили почвопокровные растения. Перейдем к длинностебельным. Из длинностебельных у меня химиантус, дальше мне не выговорить, тут будет название, и ротала индика, по-моему она называется, но не факт, могу ошибаться тоже, название будет здесь. Все, приступим к посадке. Посадка длинностебельки, в принципе, довольно просто. Делим на такие пучки. По 3-4 веточки и пинцетом сажаем в грунт. Ну, собственно вот что у нас получилось.